Друзья, добро пожаловать на канал об интересных и творческих людях. Сегодня я познакомлю вас с Виталием Светальским, который, по моему мнению, является одним из лучших мастеров татуажа. Живет и работает он в Краснодаре. Поэтому прямо сейчас мы туда и поедем. А чтобы найти его место работы, мы набираем в поиске браузера творческая студия Виталия Светальского, открываем карту и согласно предложенному маршруту отправляемся в путь Вот мы и приехали. А пока я вам рекомендую нажать на паузу, сделать чай или кофе, потому что впереди вас ждет много интересного. Подписывайтесь на канал, делитесь своими впечатлениями в комментариях и поддерживайте нас лайком. Приятного просмотра, друзья! Виталий, ты позиционируешь себя как мастер татуажа, а не тату мастер. Почему? В прошлом я тату мастер с опытом. В последнее время я мастер перманентного макияжа, но в данный момент я делаю и татуировки, и перманентный макияж. Это все я объясняю одним словом – мастер татуаж. Чем отличается татуировка от татуажа? По факту, это одна и та же процедура, игла вносит под кожу пигмент. Единственное различие в том, что при нанесении татуировки пигмент попадает в кожу глубже, при перманентном макияже пигмент попадает в кожу более поверхность. А инструменты и материалы? Инструменты разные, материалы разные. Есть пигмент для татуировки, есть пигмент для перманентного макияжа. Также оборудование для перманентного макияжа отличается от оборудования для татуировки. А нужны какие-то специальные знания для того, чтобы наносить татуировку или татуаж, То есть там медицинское может быть образование, или вот может быть какие-то курсы проходить обязательно? Да, конечно, но обязательных курсов никаких не требуется для этого. Что касается сан-минимум, то... Это должен знать каждый. И для татуировки, и для татуажа? Естественно, логично. Мы работаем с кожей, мы работаем с кровью, мы работаем с человеческим организмом и здоровьем. Потому ты что... лучший мастер татуажа в Краснодаре? Я так не считаю. Почему я тогда здесь -то, интервью -то, беру у тебя? Кто-то кто так говорит, я так не считаю. Но ты участвовал в каких-то конкурсах? Нет, никогда. Мне это не интересно. Сколько лет ты сам занимаешься этим? С учетом того, что я начал заниматься этим в 19 лет, Получается 18 лет. Ты начинал со студии, с салона или ну, нет, нет. или домашних а, условия... Я начинал в конце 90-х годов, это было ну, в начале двухтысячных х годов. Тогда студии было очень. А мало. почему решил вообще заниматься этим? А, ну, просто так исторически сложилось. Хотел себе татуировку и а, вот а, начал интересоваться, а, так как студии не было, мастеров не было, все работали где-то на домники какие-то. Люди непонятные после тюрем этим занимались. То есть в то время эта культура была совершенно не развита. моя первая машинка, она была самодельная, из ручки и точной струны. Какую самую дорогую татуировку делал ты за все время? По стоимости это была спина. Красный дракон, во всю спину был сделан. По стоимости она стоила около 150 тысяч рублей. Вот. Сколько времени заняла она? Мы делали ее около полугода, ну с интервалом там где-то в три недели. А то есть пока заживала? Да. У нас было девять сеансов по пять часов. Ну а понятно, что человек также по возможности приходил, платил как бы. Я знаю у тебя у самого есть татуировка. Да, я... Кому же ты доверил свою руку? Мы работали в студии, в одной большой студии. А, там был а, мастер хороший, который, работы мне нравились. То есть это был момент, это... когда ты работал не один, вы работали коллективом? Да, да конечно. Я не все время один работал. Сейчас, как бы, в студию... И ты коллеги своим доверишь? Да, конечно. Максим Денисенко, прекрасный мастер. Ну, собственно, вот наша студия. У нас большое помещение. Здесь у нас 5 рабочих мест оборудованных. Мы а, вот там места под аренду. А, вот здесь у нас обучающая такая зона. А, Барная стойка сделаем собственно, а, Чайная зона я ее называю. А, и вот здесь, что вот, главное, это, это мое место. Там желательно, что а, Удаляем мы это все и новое делаем всякое разное. Ну, собственно, вот ваше пространство. Наша музыка, потому что музыка, без музыки никуда. Вот я не знаю, иногда клиенты приходят и говорят, можно сделать потише? Говорю, простите, но это моя атмосфера, я не так громко слушаю, но без музыки я не могу давать. А. Турник, все спрашивают, ты спортом занимаешься? Нет, не занимаюсь. Так иногда вот потому что работа сидячая и спина устает очень сильно. А вот это помогает укрепить спинку, иногда попотягиваться. зал времени нет, ходить пока. Вот в таких частных условиях мы это все... Делаем. Чем ты отличаешься от остальных мастеров перманентного макияжа? Скажем так, отличаюсь я прежде всего своей направленностью, потому что я один из немногих мастеров, кто работает в волосковой технике. Я не делаю микроблейдинг, я делаю аппаратную волосковую технику. Это самая сложная процедура с перманентным макияжем. Буквально несколько мастеров, то делается это хорошо. Я один из них. Стоимости не хочешь рассказать? На данном этапе процедура у меня стоит 7000 рублей, любая зона. Коррекция оплачивается у нас в полцены, она делается через... А татуировка как у тебя оценивается? А татуировка оценивается 3000, один час работы. В начале карьеры у каждого из мастеров есть свое маленькое кладбище. Это касаемо пластических хирургов, мастеров татуировки, косметологов, все, кто работает с людьми и работает как бы из кожи. Потому что пока ты наберешься опыта, пока еще чего-то наберешься, да, конечно, у всех бывали косяки, были недовольные люди и все такое. Но, к счастью, сейчас такого нет, потому что уже. Имеем опыт, имеем авторитет. И студия уже себя зарекомендовала. Не только я, как мастер этой студии, как владелец студии, а мастера, которые работают в нашей студии, также себя зарекомендовали. И как бы сейчас таких нюансов не бывает. Но бывают такие клиенты, которые могут быть всем недовольны. И тут уже их сам человеческий фактор. У нас есть одна хорошая знакомая, мы давно дружим, и она говорит, сделай мне здоровье. Я говорю, нет. Она говорит, почему? Я говорю, ну зачем мне это надо? Я же тебя знаю. Я же знаю, что ты все равно будешь недовольна. Я с тобой не буду работать. Зачем? Я хочу с тобой еще дружить. Давай, поэтому лучше я тебе ничего не буду делать. Потому что ты всегда всем недовольна. Особенность моя заключается в том, что... Я работаю узконаправленно в волосковой технике. Это самая сложная из процедур в перманентном макияже, потому что требует большего умения работы именно с оборудованием. Сама технология в раскладке волосков – это очень такая емкая процедура по знаниям и по опыту, скажем так. И поэтому клиенты у меня не только из самого города Краснодара и близжащих населенных пунктов у нас там, а люди едут с регионов, то есть Ростовская область едет, Ставропольский край, Тихорецкий едет, то есть не ближний свет как бы, по 200-400 по километров приезжать на процедуру, просто сделать брови и уехать, и также потом приехать на коррекцию. Мне даже девочка из Ставрополя, я очень горжусь такими клиентами, девочка из Ставрополя приезжала ко мне с грудным ребенком, с мужем, она приезжала на процедуру, Люди едут из-за границы, из Германии, из Японии есть клиенты, из Швейцарии. В каких социальных сетях ты зарегистрирован? На самом деле, ну, та такая нужда будет во всех соцсетях. У нас Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Все. Ссылочки в описании. Ссылочки. Я, я понимаю, вопросов глупых очень много задается, да. Ну, они бывают и без них никак. Ну, входишь в положение человека, который к тебе пришел, и терпеливо уже, надоело тебе это, ну, приходится объяснять, рассказывать, где-то с улыбкой объясняешь, где-то просто там посмотришь с улыбкой, и клиент все понимает, что это лишний вопрос или еще что-то. Ну, надо все эти моменты на позитив вводить, и так будет и веселее, и легче. Были у тебя вредные клиенты? Вредные клиенты, привередливые, наверное, вредные, сложные. Да, были это, как правило, есть люди, которые уже обожглись на этом, побывав где-то там у некачественного мастера и получив некачественную услугу. Они вот получается, что у них отношение ко всем мастерам, перманентном макияже и татуировки формируется такой негативно. Но тем не менее, они пытаются как-то это исправить, кого-то ищут в каких-то случаях находит меня и приходит ко мне и начинает мне рассказывать как я должен им что-то делать а я задаю вопрос а зачем вы ко мне пришли тогда чтобы меня научить чему-то чтобы я должен делать или вы хотите чтобы я вам помог а... ответы разные бывают у нас уже есть опыт мы уже нам все говорили я говорю я вам сделаю вот так вот так вот так нам уже говорили мы уже доверились этому человеку я говорю, а зачем тогда вы пришли ко мне чтобы не доверять, или вы считаете, что я станок какой-то, который там программу задал, там монетку внес, и станок этот работает. Нет, я, я, я также человек, я также мастер, у меня есть тоже свое мнение, у меня тоже есть свои эмоции желания, и желания, все такое, несмотря на то, что я мастер. Тут клиент должен прийти, довериться и отдаться тебе как мастеру. Да, понятно, что в нашем изобилии мастеров это достаточно сложно, потому что вот как я говорил ранее, что есть люди, которые обожглись, и у них вот они как. В панцирь спрятались какой-то с и, и не выходит из нее. А тем не менее хотят исправить ситуацию. Есть такие вот, ну был, был еще случай такой, когда мне звонит клиентка и говорит, что она была у меня месяц назад, и ей нужно записаться на коррекцию Я думаю, хорошо, давайте запишемся. И тут она докидывает в конце такую фразу. Здесь столько косяков. Простите, а каких косяков? Что случилось? У вас пигмент вышел или еще как-то? Ну, что, что могло произойти? У вас осталось. Мы сделали делали брови, волоски мы делали. Она мне отвечает, вы знаете, ну я сейчас немножко утрированно скажу, но это получится и забавно, и правдиво, то есть суть ее слов передам. Она говорит, вы знаете, у меня на правой брови, на головке, расстояние между третьим и четвертым волоском больше, чем на хвосте, на левой брови, между пятнадцатым и четырнадцатым. Ну вот в таком ручье шла беседа. Все лица асимметричны. Может быть опущен глаз, он может быть чуть тяжелее века, он может быть прикрыт больше. Одна школа выбирает, другая наоборот гладкая. Это все, все не может быть симметричным. Я фотографировал брови своих клиентов женского пола. Вот, на самом деле мало женщин с красивыми родными бровями, с красивым ростом волос, с красивым направлением роста волос. Я вот таких находил, я фотографировал эти брови и пытался их как-то нарисовать, отвести. То есть самое сложное было в том, чтобы создать вот эту раскладку волосков, которая будет похожа на настоящую и при этом будет упрощенной схемой. Потому что вот так вот густо рисовать волосы на родной брови просто нет смысла. В итоге они все слипнутся. Они нельзя делать линии слишком близко друг к другу. То есть тебе же надо создать в одной плоскости эффект большого количества волосков эффект их присутствие присутствия. Да. и все таки когда когда то нужно отдыхать правильно все время мы тоже не роботы ты правильно говоришь не только в плане внешности а в плане Отдых предпочитаю, конечно, природный отдых. Вот выехать куда-то там за город, на ту же речку, в лес куда-то. Вот недавно мы возили ребенка первый раз в Лаганаке, Восторга было, да и у меня самого восторга было, мы покатались на этих ватрушках, прикольно было. А вообще вот так, чтобы отдохнуть не от, от всех, от всего вообще отвлечься, это я еду на карповую рыбалку, я люблю карповую ловлю. Куда ездишь? В основном платные водоемы какие-то, потому что это уже гарантированно, ты знаешь, что вот у тебя рыба в каком-то пространстве. Потому что, ну, опять-таки, нехватка времени, я бы с удовольствием ехал куда-нибудь на дикий водоем, у моей дочери даже есть удочка и купил настоящую удочку маленькую. Она говорит, папа, когда мы поедем на рыбалку? Мы один раз были летом с ней на рыбалке, мы ничего не поймали, у нас ничего не клюнуло, но там процесс, как она сидела и ждала эту а сколько рыбу. И три с половиной года сейчас. Она сидела и ждала эту рыбу, прям вот я думал, что я с доченькой буду ездить на рыбалке, она будет мне помогать. Ты участвовал каких-то конкурсов? Нет, никогда. Да. Мне это не интересно. Люди непонятные после мы этим занимались, потому что я один из немногих мастеров, кто работает в волосковой технике. В начале карьеры у каждого из мастеров есть свое маленькое кладбище.